я всех приветствую на канале сейчас я не буду даже говорить дисклеймер вот это вот про то, что все сказанное тут является чем-то, чем вы не понимаете или что нельзя обсудить было как было когда двигаешься немножко вперед, то тебе есть отдача отдача, я такое наблюдаю верьте, не верьте Идет противодействие, и большая часть этого противодействия у меня пока что идет со стороны подсознания. Ты делаешь события, дальше вот я зависла над э, духовкой. Вот редкий случай, когда печь была зажженная везде, я ее сдвинула и так и, и не понимала, я сейчас грохнусь или нет, я, я сейчас что-то поломаю или нет. И на следующий день я эту тему вспомнила, и меня снова повело. Уже возле холодной печи я чуть не упала снова. <laughs> Это вот программы, программы в подсознании не есть. Кто-то не верит, кто не наблюдает, тот и не верит. А кто наблюдает, тот наблюдает множество точек, как у автора канала. Как видите, отключена монетизация. Как видите, меня давно не было. Я переболела. Вот это все и за что тебе это? Как-нибудь расскажу. Пускай сперва будут результаты. С монетизацией вот, вчера я была уже в норме, но не было силы. И Я завтра на днях этим займусь. Это надо сверять еще аккаунты. Там все. Надеюсь, все будет, будет в порядке. Там моя ошибка была допущена. Это не диверсия против конспирологии, чтобы ничего не забыть, что произошло накануне, чтобы проанализировать, что на самом деле могло повлиять. Это надо все записать, но у меня даже на это сейчас нет сил. И все равно сегодня состояние намного лучше, чем вчера. Нет вот этого чувства, ощущения гвоздей в животе, например, как бывает после болезни. В общем, что бы я хотела бы сегодня обсудить? Вы знаете, сейчас будет второй полуфинал Евровидения. Интересно, что по прошлое Евровидение так получилось. Я там замешкалась, и я смотрела с определенных номеров, там после двадцатых. Мне было как на ладони, вот та часть. И я все обещала себе, что просмотрю предыдущую. Там должны были быть и другие, другие представители пантеона египетского, но я почему-то, ну как-то вот не до того было, отвлекло. Или не знаю что. Сейчас будет интересный момент, все равно мы посмотрим. Вот даже те выступления, которые были после, которые вне конкурсные выступления, они тоже были непростыми, они тоже были в стиле того же самого Египта. И за пределами истории египетской, которую мы знаем, там вот номер с сердечками, который был на прошлом Евровидении, я там увидела опять-таки свое. Сейчас я Целых вот, целую эпоху для себя пытаюсь отходить от этих тем, потому что действительно можно смотреть на какие-то вещи, специально видеть что-то свое. Например, я вот вчера смотрела на листья по шторам. Если хочешь видеть, что там люди, там будут человеческие фигуры. Хочешь видеть, что там животные, там животные. Это действительно по-своему опасный момент. Это не объективно, не объективно, и все-таки, и все-таки сейчас будут немножко то ли подтверждения, то ли опять-таки притягивания. Не знаю, как вы это расцените. Предугадывание Третьей мировой, я думала, реально будет Третья мировая. Оно было в связи с дельфинами, а уже три канала у меня есть, три, которые предсказали. Двадцать второй один предсказал, поскольку мне известно, я не нашла точного предсказания, просто нагнеталась. Это все ссылки зрителей, которые дают на каналы. И сперва я не хочу смотреть, а потом смотрю и так опаньки. Вот три канала уже есть. Но два канала одновременно предсказали события февраля двадцать второго. За полгода до 22-го что-то произошло в сфере, которую я вообще не отслеживаю. Видимо, не отслеживает никто из зрителей, потому что очень много недоверия. Но они реально предсказали очень точно. И дальше это произошло. Бубу -бу -ба -ба бабах И эти все три канала предсказывают каждый по-своему события 23-го. И это уже не конспирология, что экономика будет переживать особенные условия с середины лета. Я сейчас подбираю мягкие слова. Все-таки не, не надо портить настроение. Сегодня мы посмотрим замечательный концерт. Финал будет на выходных. Итак, я хочу вам показать, что уже три канала, которые на своей как бы волне, что это, как они видят, я не понимаю их метода, но их уже три. Что касается моего, ну, дельфины, деньги, тема денег, это в апокалипсисе. Это все очевидные вещи на поверхности. Что же получилось именно из предугадываний? Из странных, из-за которых я сейчас действительно сижу и думаю, показалось или нет? Или там такие неточности, что не стоит обращать внимание? Смотрите, осень, вот вы свидетели, кто смотрит канал давно, в сентябре, примерно за месяц до, я говорила про дату 6 октября. Как про особенную. С желтой символикой. Сейчас я уже говорю про это так. Взрыв на мосту был 8. То есть не совпало до, до даты вроде бы, но близко. Дальше, исходя из клипа, это все клипы фильма. У меня нету интуиции предсказать дождь, например. Точнее, едва-едва интуиция, наверное, есть у каждого живого человека. Но даже экстрасенсы, вы видите, они вот взяв предмет или еще какие-то атрибуты, они лишь едва-едва выдают информацию. Даже вот кто картами карты использует, они лишь выдают крупицы информации. То есть, даже такая интуиция, она все-таки не сквозная. Ченнелинги, они, конечно, очень интересные, но они э, иногда совпадают, иногда нет. Иногда они под большим вопросом в связи с фаэтоном. Или для меня, как в связи с тем, что никто не говорит про Цереру. Итак, дата 6 октября. Я говорила про нее 8 -го. Произошел взрыв клип Маргенштерна 143. Я по-простому отсчитала от даты самого клипа, и это начало августа. И сам автор этого клипа, он публикует что-то там про валюту. Опять-таки, я это не понимаю, но его послание именно про валюты. И вот начало года я решила просчитать 143. Получилось май и проваленная земля я вспомнила, что предсказания про карстовые провалы, карстовые дыры, они именно Это уже не это уже не секретная информация, что под Москвой целые моря. А я про предсказания это слышала действительно очень много лет назад, лет 20, может быть, лет 20 назад читала даже читала слышала что-то ну вот это я посмотрела там большой город я сложила один плюс один и смотрите что вышло получилось москва май месяц и э, страйк какой-то страйк большая авария то, что произошло дроном по куполу, и само это выражение дроном по куполу, возможно, войдет в обиход или уже вошло. И будет просто использоваться всегда это дроном по куполу. Но часто ли бывают такие сочетания? Москва, авария вот такого плана. Это шоковая ситуация. И май месяц. Часто ли такое бывало именно с Москвой? Если оглянуться назад в историю, то примерно никогда. Вот В обзоре, не знаю, ст столетия, по крайней мере, так не было. Велика ли была вероятность, что будет именно май месяц? Не совпали другие моменты. У меня это было 20 числа. Кстати, 27 опять-таки у клипа Би-2, там на троллейбусе было, но я не понимаю, пока про что это 27, это, конечно, про что то Может, у кого-то день рождения, может, это безобидные вещи, кто его знает, но получилось вот это сочетание, и я пожимаю плечами и спрашиваю, совпало? Ну, просто так получилось, нечаянно? Вы мне скажете, что было достаточно много тяжелых, очень тяжелых событий и вне этих дат. То есть так попасть можно было пальцем в небо, в принципе, нечаянно угадать. В целом я не спорю. Неточность в три недели – это большая неточность. Но если вдруг здесь нет неточности... Ну, точнее, я просто не знаю о том, как устроен мир. У меня сухо через вот эти клипы. Вот что-то увидела и почему-то сопоставила. Но если в этом что-то есть, это означает, что дата начала августа текущего года будет какой-то особенной. В каком смысле особенной? Ну, видимо, стоит быть внимательными. Все, что могу сказать мягко. Такое была моя путанная версия. Если кто-то еще до сих пор не заснул. Действительно, что-то утверждать, знаете, с флагом в руках это как-то сложно в этой ситуации. В то же время, ну, совмещения такие. Я лично для себя я их вижу чем-то отличающимися. Очень-очень сильно. В общем, выпалила как смогла. Это стрёмные вещи. Кстати, гадал, как блогер, который использует... Я не знаю, как правильно даже лексику подбирать в отношении этих вещей. Использует как-то слово такое. Ну, гадает тоже. В общем, взаимодействует с картами Таро. Ей задавались вопросы, которые в целом коррелируют с тем, что думается мне город на западной украине я не помню какой город спросили будут там бомба она сказала нет а вот у побережья я название не помню она сказала что есть вероятность а война тянется к побережью и мое, мое подсознание вычислила одессу почему-то почему-то упомянула такие вот были дела я завтра займусь восстановлением монетизации если эта тема вернется в русло, то я э, все-таки возьму абонемент на том сайте, там есть разные условия для реверсов, хорошие реверсы, которые слышат знак вопроса у тебя в обратной речи. И мне будет очень интересно переслушать собственные вот эти спичи в субботу, которые, которых было штук 15, я ни один не смогла опубликовать. Я пыталась, начинала и прекращала. Мне интересно, что там за голос вещал. Записи эти я не скрыла. Спонсорам канала сообщаю, есть такая опция для всех спонсоров. То, то есть, если даже человек внес когда-то сумму там полгода назад, все равно ему это будет доступно серьезную часть роликов я буду выпускать в этой категории. Но те, которые сильно такие, знаете, как это сказать, лучше спать спокойно и чуть-чуть обезопасить. Они будут уже в, друг, в другой категории. Так что прошу прощения за то, что выпала из эфира, но так получилось у меня. Все, что могу сказать перед просмотром следующих концертов... Мы живем в определенной логике и ее наблюдать очень-очень интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч!